сорт томата северное сияние это среднеспелый среднерослый сорт томата вот такие вот красавчики крупноплодные созревают они сначала становятся желтыми и по мере созревания все больше и больше добавляется розового цвета и в конечном итоге он становится практически весь розовым плоды в среднем 300 400 грамм томат салатного назначение очень вкусный получается из него салат также соус потому что томаты очень и очень сладкие очень вкусные плоды плоско округлые но иногда бывают вот такой вот неправильной формы в разрезе томат тоже очень красивый такие вот розовые разводы на оранжевом фоне томат многокамерный по вкусу очень, как я сказала, очень-очень сладкий, очень вкусный. Вообще прелесть. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, так и в теплицах. И предназначается он для салатов, для приготовления различных соусов, паст. Выращивайте с удовольствием такой сорт, вы останетесь очень довольны. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео обзоры.